Приветствую всех любителей видеоигр. Игра под названием Bridge. Ну, на самом деле, я ждал, когда она выйдет. Наконец-то ждал. Не дождался, что она вышла. И могу в нее поиграть. Что-то чисто <coughs> максимально рассказывать не стану. Игра сама себе все покажет. Ой, красота. Объявление требуется рыбак. Ну, это я, похоже старый дед такой ну, я не удивлен или все <с> или больше не я Ой, кораблик попал на риф а тут маяк. моя сейчас будет превьюшку поход было Вот мы приплыли в портовый городок. Утренний свет слепит вам глаза, и вы пытаетесь сесть. Вы лежите на холодном сыром привчале, где потеряли сознание прошлой ночью. Низкорослый мужчина громким голосом отдает приказы рабочим, которые сходят с корабля поблизости. Наконец, он замещает вас. Добро пожаловать в большую соль! Вижу, ты уже познакомился с острыми скалами нашей бухты. Да, эффектное первое впечатление мы на тебя произвели. Ты что, не заметил маяк? Он же светил прямо на тебя. Ну ладно. Рад, что новый рыбак жив и практически здоров. Твоей лодке здорово досталось, но я попросил местных принести твои вещи на дно из наших старых судов. Но об этом поговорим попозже. Сейчас лучше освойся, пока светло. Поймай немного рыбы, посмотри, много ли успеешь наловить. И на всякий случай напомню, что тебе нужно вернуться до заката, пока не пришел туман. Не забывай поглядывать на часы, а не наверху. Туман штука такая, подкрадется, не заметишь. Так, хорошо. На Х отчалить. Отчалить. А, перемещайтесь с помощью вас, чтобы вернуться. Перемещайтесь с помощью. Ага, все, хорошо. Это назад, все понял. Вращайте камеру с помощью левой кнопки, регулируйте высоту вверх-вниз. Хорошо. Так, подплавите к рыбному месту, видно по всплескам и нажмите F. Не, пойдем поглубже заедем. А тут есть какое-нибудь ускорение, я не знаю. Ну, допустим, давайте вот здесь половим рыбку. Так, неспокойно вода, запасения, ну F. Ага. Так, это, это положить, вращить, выбросить. Ага. То есть даже вот так, да? Ага. Положить. Ну, допустим. Ну, пока не сказать, что очень тяжело. Но, в принципе, с этим справиться можно Мне не нравится, как удочка стоит Ее переместить нельзя Так, еще Но они пока все друг на друга похожи Так, истощенные воды Закончены Хорошо, допустим, поплыли все То есть вечером мы должны обязательно вернуться Так, у вас нет оборудования для этого места Хорошо Поплыли дальше ну, это наш инвентарь. Ну, пока все. Пока мне нравится. Если честно, такой приплываешь, ловишь рыбку, уплываешь. Главное, вечером вернуться, и все будет вообще хорошо. Давай, подплывай. Ну, поехали. Так, новая рыбка. Да, пусть. Поехали еще разок. То есть, она в любом случае тянется, но... Это таким образом мы ускоряем, про это, ускоряем процесс. Жалко, что нельзя в инвентаре прям лазить, как ты хочешь, потому что... Вот ту же самую удочку и двигатель я не могу, да? Взять и перенести. А рыбку, да пожалуйста. Так, на каждую рыбу, судя по всему, идет время. Да, то есть оно идет намного быстрее. То есть, кстати, нам сейчас уже пора скоро возвращаться. Так, время идет только когда вы перемещаете, рыбачите или выполняете иные особые действия. Да я уже понял, я уже плыву обратно. Ага, лампы, сирена. Ага. О, О. Ну, чисто фактически я сейчас недалеко уплыл. Поэтому думаю, что я могу здесь половить рыбу. Давайте вот, ладно, одну рыбу хотя бы отсюда выловим. Мы же что, зря ее здесь. Ага. Давай еще одну. Ага. И последняя. И тут уже будет нач начнется туман. Все, поплыли. Так, зажмите «Е», чтобы выбрать лампы, и затем включить их. Ага, хорошо. Нам сказали вернуться до вечера? Мы вернулись до вечера. Все, как и обещали. Так, причалить. Так. Вы спускайтесь на причал. Большой соли. Мэр уже ждет вас. А, вижу, море тебя пощадило. Хорошо. Сейчас, прежде чем отправишься в город, надо решить вопрос с кораблем. Как я уже и говорил... Твоей старой лодки здорово досталось, и она не подлежит ремонту. Однако я не против продать тебе выгод... а, выданное нами судно. Будешь его хозяином. Понимаю, у тебя сейчас туго с деньгами, поэтому оформляем это как суду. Не волнуйся, я не хочу усложнять тебе жизнь. Пока не выплатишь долг, я буду забирать у тебя малую часть выручки от проданной рыбы. Небольшой процент будет идти на улучшение города. Словом, тебе нужно будет продавать рыбу для местного рынка чтобы выплатить долг и накормить жителей. Все понятно. Так, продавать рыбу я буду гасить долг и помогать городу. Все ясно. Где можно продавать рыбу? Наш местный торговец рыбы рыбой будет оценивать и покупать твой улов. Его лавка открыта круглый сутки. Что ж, ступай. Продай улов, пока он не стук. Так, торговец рыбой. Так, долг 50 долларов. Мой трюм. Вы заходите в грязную лачугу на крайне рынка. В нос ударяет знакомый запах рыбы. Над согнувшимся над прилавком мужчиной снуют мухи а ты есть наш новый рыбак значит быстро они а нашли замену хм, не начала давайте узнаем как его зовут не вижу смысла нам становиться приятелями ты все равно скоро уплывешь как и все остальные ладно к делу я плачу за рыбу и чем она крупнее тем больше денег ты получишь и да некоторые виды стоят дороже на других островах другие цены но раз уж на этом за тобой висит должок я советую сперва погасить его Ладно, посмотрим, что там у тебя есть М -м да 8 долларов, 9 долларов, 9 долларов 9,60, 9,20 9, а это? Это 18 Так, надо запомнить, чем больше рыба, тем лучше Хорошо То есть, в принципе, он, я должен получать 13, но он берет практически под процент Как минимум За что? Правильно А, у меня еще и трюм есть Повреждений нет. Так, ну все, мне больше нечего продавать. Мэр ждет вас у лавки торговца с рыбой. Приятно видеть такие старания. С тобой голод нашему городу точно не грозит. Смотри, я нашел это у пристани. Думаю, тебе пригодится. Забирай. Причудливая деталь. Можно пустить на разработку нового оборудования. Но для начала ее нужно исследовать в порту. Каюта, поручение, трюм. Пока что ее туда в трюм засунем. А, вот что еще. Наш местный корабельных дел мастер упомянул, что может улучшить твою корабль. Загляни к ней по возможности. Так, корабельных дел мастер. Вы выходите во двор и видите корабельных дел мастер, которая чинит поврежденный корпус. Она быстро пробегается по вам взглядам, а затем возвращается к работе. А, ты видимо новый рыбак. Я могу улучшить у тебя, у себя, твое судно. Только учти, что я за спасибо не работай и всегда беру деньги вперед. К тому же на установку требуется время. И вот что еще. Если побьешь корабль, а камни или еще как-то повредишь, я могу его златать по большей части. Она пожимает плечами и указывает на корпус судна, который пытается починить. Несколько досок на нем все значительно выше ватерлинии. Чего? Ватерлинии. Потрескались и поцарапались. Осмотрись, но помни, что чем больше оборудования, тем дольше его устанавливать. Так что планируй все заранее. Ага отремонтировать сети. О! Мы пока ничего покупать, наверное, не будем. Не, подожди, а как мне с этим быть? Причудливая деталь можно пустить. А куда мне его устанавливать? Ну иди в трюм, ладно. Чинить корабль мне не надо, но эти мне не надо ставить. Я могу просто дополнительно, да, поставить. Конечно, я не спорю. 100 баксов, но пока обойдусь. А, вот исследование. Так, двигатели. Ага, удочки. Ловушки, сети. Ага. Так, мой трюм. Исследовать в порту. А где порт? А, это скорее всего здесь. Ну давай вот так допустим, Да. Так, исследование завершено. Теперь можно купить в магазинах. А, -а, -а бля. Не очень подумал, что я сделал. Так, ну-ка. А где? Не понял. Ладно. Энциклопедия. Ой, про рыбы столько все написано. Удочка, сеть, ловушки. О, -о, -о, О, ребята, походу здесь можно прям надолго остаться. Судя по всему, я ее как раз эту деталь изучил. И да, и теперь могу ее купить. Позволяет ловить крупную рыбу. Она, кстати, как раз-таки вот сюда и устанавливается. Хм, всего 410. Так, ну давайте, ладно, отдыхаем, получается. Да, он сказал, что... Только мы рано утром просыпаем, что здесь у нас это самое. И... Оп, подъем. Погнали. Ну, нам, в принципе, все просто. Катайся, лови рыбку. Да это самое. Да и будь аккуратней. А подожди, у меня есть каюта. А, я не могу в ней хранить, ничего жаль. Да и выплати долг. В принципе, пока все простенько. Ух ты! Ой-ой-ой, Так. Но она небольшая. Ага, и кальмар. Тем более, что кальмар, возможно, это еще редкий вид. Главное, ни обо что не ударится. Так, у вас нет оборудования. Хорошо, здесь достаточно глубоко, говорят. А как понять, что ударюсь ли я об камни или нет? А, ну, в принципе, и так понятно будет, да. Так, что у нас туда? тут даст тут поближе находит рыбные места издалека. Громкий сигнал, пока что вы здесь, лампа. Ага. Ну пока все просто, мне нравится. Блин, вроде простенько, но мне так нравится. А это я еще, кстати, не легкий режим рыб... это, рыбачество взял. О, вот эти рыбы мы точно ловим. Здесь всю вылавливаем. Она большая. Тогда не очень, не очень сейчас понимаю, зачем мне может пригодиться тот же самый трюм. Ну, туда можно что-то, конечно, складывать перед продажей или еще перед чем-то. На... кому. Блин, я так рыбу раскладывал, хреново. Я могу плыть? Не могу я плыть и что-либо делать. Но время не идет. Отлично. Ну, у нас с вами идет, а у них там не идет. Так, а можно ее как-нибудь... Блин, ее же вращать можно. А что я тут Все что тогда просто становится. Максимально просто. Все. Место еще. Ого-го. Так, это маленькая, кстати, рыба. Ну там побольше, поинтереснее какая-то. А, здесь я не могу ничего ловить. Хорошо. А, можно еще туда сплавать, правее. а, -а, -а. Опа, он там вообще что-то интересное Там еще какая-то бутылочка Ага, поплыть она направо Блин, тут какие-то доски Могу ли я об них пораниться? Драга Какая драга? Ч за драга? Так, ну пойдем-то заберем бутылочку И начнем возвращаться обратно Так 21 августа, 27 года, на полке, в каюте, хорошо, вот это какая-то большая рыбюха интересная, и я, наверное, не смогу ее поймать, я так и думал, ну и фиг с тобой, ну тут, в принципе, поначалу все обновляется, хорошо. Так, свет у нас есть, если что. И куда плыть, мы тоже знаем. Главное, обо что не ударится. Здесь мы не можем ловить рыбу. Вот это вот мне интересно местечко. Вот там еще одна, кстати, бутылочка появилась. Понял, не могу. Блин, так неинтересно. Блин, а здесь не могу. А с бутылочкой и обратно. Да-да-да, я понимаю, что сейчас очень опасно. Плавать. Я уже возвращаюсь. Я примерно и путь помню. Так ж не очкую. Ой, тут и вправду прям молодцы. Это реально круто. Сделали туман. То есть тут прям плохо-плохо видно. Не считая города того же самого. Ну ладно, да, давайте это заловим хотя бы. Ой-ой-ой А еще, кстати, по-моему, рыба сбежать может А, все, запасы истощены Так, туманы многое другое увеличивает ваш уровень паники Яркий свет и сон снижают ее Хорошо Ну все-все, какой уровень паники, я приплыл Можно уже все продавать спокойно Отлично Так, торговец рыбы У меня есть специальный заказ от одного покупателя Если можешь его выполнить, заплачу тебе больше обычного О, мне заказали одну камбалу и одного серого угря. Просто принеси мне их, если поймаешь Чтобы поймать их, тебе понадобится удочка для ловли мелководных рыб Корабельных дел мастер сможет подобрать подходящую Надеюсь, чайки еще не добрались за твоего улова Паразиты Так, сколько ты стоишь? 11 долларов О, неплохо, смотри. отлично. В 3 у меня ничего нет. О, еще 10 долларов осталось. Так, простой спинг. два часа установка. Усиленная леска. Так, что у меня тут стоит? Универсальная типа? Персональная уличка. Срок Так, выполнено знаковых цветах. Своего создали прекрасный набор для заядлых рыбаков. Легкая удочка с для ловли рыбы на отмели, но из небольшой катушки скорость сматывания лески ограниченная. Но мы получается ее покупаем. Как ни крути, ее надо купить. Ну да, оставим. А, то есть мы можем так всю ночь еще проболтаться? Не, не, не, подожди, я чего уже купил? Ну хрен с тобой. А ты в трюм иди. Ну, в принципе, ну как бы я не жалею, что я купил. Сколько у меня осталось? У меня денег не осталось вообще. Со ступенек, ведущих к маяку, к вам приближается сгорбленная женщина. Она останавливается на некотором расстоянии и смотрит на вас с беспокойством и заметной насторожностью Зачем пришел? Хочу половить здесь рыбу. Хочу осмотреть окрестность, Хочу познакомиться с местными ну давай первое для таких как ты здесь больше нет ничего интересного лучше не утруждай себя и сразу иди дальше на разворачиваться и шоркает обратно по тропинке ведущий к свету так мэр тебе-то мне и надо ты случаем не собираешься на восток в сторону малой соль не передашь этот сверток докеру будь так добр к оставленному здесь письму можно вернуться позже ага тогда позже вернемся а, в трюме все забито. тогда вернись когда освободишь место Отлично. Так, а, так, каюта, сообщение. 20 августа, о, 1927 года. Сейчас утро второго дня нашего медового месяца, нашего первого полного дня. Сегодня плавим вокруг островов и в заливах позади большой соли. Мне нравятся, какие здесь скалы. У них поразительный рельеф и цвет. И раз это считается не лучшими местами для рыбалки, я знаю, что он будет стоять за штурвалом, а не возиться с удочками. Вчера он дал кораблю новое название "Джулия". Даже провел целую настоящую церемонию в честь этого события. Кажется, он отнесся к этому серьезнее, чем к нашей свадьбе. Якобы, если напортачить во время переименования, то судно будет преследовать несчастье. Он хотел выбросить все вещи со старым названием, но я решила оставить брелок «Сокровище океана». Тоже красивое название. Кажется, он решил приготовить для меня сюрприз и устроить пикник. «Когда будем обед?» В очередной части рубки виднеется уголок корзины, который он спрятал под одеялом. Обожаю, когда он пытается сделать что-то романтичное. 21 августа 1927. Вчера на отмеле позади Большой Соли случилось небольшое пришествие. Перед носом корабля буквально из ниоткуда появилась скала. Она не пробила корпус, но нас сильно качнуло. И несколько вещей упала воду. Мы не увидели, что именно пропало, и это меня немного беспокоит. Но мы проверили, что вроде все самое важное на месте Он поспоя... постоянно сверяется Заметками по поводу церемонии Переименования корабля Боится, что сделал что-то не так Раньше не замечал за ним такой суеверности Вот, туда же такие вот интересные сюжетные Прописания Камбала и уголь Ага, хорошо Энциклопедия, это мы можем почитать Это я не смог поймать А, это экзотика? Что не факт, это мы где? Большая соль А, то есть мы можем сплавать сюда по заданию или сюда Хорошо. Так, мы теперь должны поспать, в принципе. Все, все, все, проспать. Надо долг выплатить. Так, ну давайте попробуем. У нас, в принципе, времени-то на самом деле не так много. А может быть, мне надо просто на ту сторону было привести заказ. Ну да ладно. А как это? Я же смог. Ну и фиг с тобой. Отлично. Хорошо, идем. Ну, у нас теперь удочка-то, в принципе, позволяющая на мелководье. Что это такое? Плавучий буй служит ориентиром для безопасности прохода среди скал и других преград. Его вот тусклое освещение также позволит на секунду выдохнуть в пугающем мраке ночи. Хорошо. Ой, теперь я их могу ловить. Да, у них потяжелее в этом плане. Ух ты, нифига себе, она огромная, Комбала. Место-то она занимает дай боже. Так, подожди. Как тебя там вращать? Так. А, тут, блядь, мне это хрень мешает. Ну ладно, давай еще одну. Ага. Ну и все, и больше у меня дай бас места нет. Поплыть сюда. М -м -м. Ну поплыли да сюда. Да неожиданно у меня сейчас место кончилось, конечно, надо как-то это дело быстрее улучшать. О, ой, ой, ой, ой, ой, -ой, -ой. вот это сейчас интересный вопрос. Блять, Дано, Дано, Дано. Ну ладно, поплыли назад, Ха -ха. наловились. Ну-ка, давай к сирена. Мне никто не ответит. О, это удобно. Прикольно. Надо быстрее тогда, блин, от рыбы исправляться. Тихо, главное не вписаться. Это я знаю. Все, припаркался. Поймалась рыба для моего заказа? Да. Оставь у меня пока то, что есть. Я придержу заказ до готовности. Блять, не верю я тебе зараза. Они пседов. Торгуют, заворачивают рыбу и протягивают вам деньги. Отлично, отлично. Покупателю должно понравиться. У меня появился очередной заказ. Немного более диковинный. И купок. блять. И покупателю надо пару кальмаров и одного черного группера. Сейчас карамалев мало. Мал... Блять. Не знаю, почему язык начал заплетаться. Сейчас кальмаров мало кто ловит. Они выходят только ночью. А ты знаешь, какие здесь ночи? Удачи! Не все косяки рыб одинаковые. В некоторых встречаются необычные рыбины. Их иногда прямо с лодки видно. Хорошо. Ну что, продавай. Продавай. Как продать-то? А, вот нафт. Блять, я не знаю почему. Сколько ты стоишь? Пятнашку, нифига себе. они а ничего, только девятки. Единственное, да, вот, вот из-за того, что у меня две удочки. Скорость слова 40 тоже 40. Ну ладно. Я могу выбросить. Мелководие. Но это тоже мелководные. И... А, это прибрежные. То есть вот эту, вот эту удочку я и зря купил, походу. Мэр быстро идет к вам пружинистой походкой. Похоже, он в хорошем настроении. У меня чудесная новость. Большая соль расширяется. И ты сыграл в этом не последнюю роль. Скорик нам точно... Повалят люди. Более того, я выдал корабельных дел мастеру разрешения на расширение верфи. Старый сухой док снова заработает. А еще я выделил немного денег на улучшение работы торговой рыбы. Возможно, скоро он с тобой насчет этого поговорит. Так, держать? Мы рады, что ты решил остаться с нами. Так, ладно, давайте возьмем письмо, кстати. Так, сверток. Мэр придет вам небольшой влажный стёрток, а ты с него немного капает. Докер тебе заплатит за доставку, и не тяни, пожалуйста, не хочу, чтобы там все испортилось. Если заплутаешь, сверься с компасом и картой. Хорошо. Это мой сухой док, здесь мы можем существенно улучшить твое судно. Можешь освободить себе больше места, сделать новые навесы для крепления оборудования, даже корпус поменять на усиленный. Для этого понадобится немало материалов досок, металлолома и прочего. Материал для улучшения можно оставлять у меня. Они никуда не денутся. Так что не волнуйся, если найдешь только часть нужного. Ух ты, бляха-муха. Ну, короче, это все надо будет искать, я понял. То есть я найду, найду часть, закину сюда, допустим, те же самые доски и скажу до свидания. На самом деле я бы поставил чего? Вот такую тему бы поставил. Еще и сотку заплати поверх всего. Ну ладно, хорошо. Так. А что-то я продам ее Хотя бы 40 долларов с нее Блин, очки Короче, потом расскажут, стоит ли ее продавать или нет Так, ну свет, я пока устанавливать ничего не собираюсь Торговец рыбы нас не интересует Блин, ну пока отчалим Почему? Потому что Мы хотя бы можем сейчас здесь вот Поблизости наловить рыбу О, да ладно Я прям вижу, какая рыба будет а у что по заданию? Ну, допустим. Два кальмара и черный группер. Серый уголь. Камбала. Драга. Камбала. Блин, а ну, удобно так посмотреть на эти ну, названия. Если честно. Ну, она достаточно недешево стоит, поэтому мы ее ловим. Естественно. А, все, запас закончился. Неожиданный поворот. Ну, вот угря давайте половим. Так, как бы тебя... Вот так. Отлично. Так, вот так. Ой-ой-ой, промахнул. Да чтоб тебе. Так, ну и... И хватит, походу. Так, это вот так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хотя бы чуть-чуть света. Так, нам направо. Блин, да, будет очень прям, прям проблематично сильно ловить здесь рыбу. Так. Свет нужен реально помощнее Вижу, вижу, где здесь рыбка ловится не Понимаю, не очкуй Ух ты, это кто такие? Хотя одну давайте поймаем Черный группер А, вот, это по заданию Значит, две ловим Все, и возвращаемся обратно Не очкуй, не очкуй Не очкуй тебе, говорю Все нормально, я все вижу Ой, тревожный бедный такой. Весь в тревоге, весь в тревоге. О, нет! Корпус поврежден, черный гупер падает за борт. Блин, такое легкое столкновение. Пусть он прям перед лицом появился. Это было очень неожиданно. Ну ладно, одно повреждение не страшно. Так, торговец рыбы поймал с места для моего заказа. Да. Так, черный гупер. Отлично. Так, задание можно будет вернуться позже. Ладно, заходи, как поймаешь. Ну что, вернемся к нашим баранам. Так, ну поехали, надо лодку еще починить теперь. Следует ремонтировать наверх. Давайте посмотрим, сколько стоит. Так, как починить? 30 долларов? Вообще копье. У меня там хватает, хватает. Блин, надо осветительный прибор теперь ставить какой 180, А мне похватило, если бы не сломался. Ну ладно. Чё, отдыхай. А, то есть чисто буквально из-за того, что он был на нервиках все это время. У него глаз бегал. Так, а ч, кстати, а как мне карту открыть? На М? А, ну мне прямо, видите, даже прям по заданию понятно, что мне туда. Ну, я так и думаю. Кто у нас? Ладно, давайте поймаем. Попали дальше. Так, нам нужно еще двух кальмаров поймать. Блин, игра такая спокойная, красивая. Так все хорошо. Что у нас тут? Неспокойные воды, запасы низкие. Понятно. Ну, обратно мы точно к ночью вернемся. Антис, а у них чем-нибудь торговать можно? здесь на одном месте быстро прям два раза нажать. Прокатит? Не, не стану пока рисковать. Хотя, сто... Хотя вот сейчас стоит. Ага. Не, не прокатит, я понял. Хорошо. Не прокатит, так не прокатит. Мое дело было попробовать. Хм, что? Посылка для меня? Ну-ка, что там?» Он открывает небольшой клочок упаковочной бумаги заглядывает внутрь. «Вам кажется, что он специально загораживает от вас свёрток». «Фу, ну и вонь, ты явно ко мне не торопился. За такую доставку он мне заплатить не даст. Хм, возьми-ка вот это. Мне дали эту старую книжку пару недель назад. Но я в ней мало что понял, тебе наверняка больше пригодится». Вынимает из карманами эту книгу и передает ее вам. Несколько страниц в ней загнута. Кинь ее себе в каюту, может, почитаешь, пока будешь в море. Заходишь поболтать, заходи в любое время. Я знаю, как порой бывает одиноко. Так, торговец. Вы заходите в ярко освещенный магазин, здесь кругом антиквариант, а полки ломятся от ювелирных украшений и побрякушек. На вас пристально смотрит поверх серебряных очков старик за прилавку. Здравствуйте! Вы же... А, не, мы с вами не знакомы. Прошу прощения, мои глаза уже не те, что раньше. Занимайся интиквариантами и великими укра... э, ювелирными украшениями. Готов купить у вас особые украшения, если такие найдутся. Возможно, у вас есть уже что-то интересное с собой сегодня. Да нет, рыбы только. Продашь? Возьмешь? Скорость слова 10%. Не, у меня ничего интересного нет. Ну мой трюк мне тоже не интересен. Поэтому поплыли дальше. Ну, чисто фактически неплохо. О! Ебать ты, огромная тварина! Так. Погоди. Как? Ага. Ага. Ага. Блин, если бы не это самое. Так вот, да как, как быть-то, блядь? Ну, чисто фактически, до свидания. Придется избавиться от нее. Да, а что, а что поделаешь, блядь? О, вот это мне надо, походу. Могу брать? У вас нет оборудования для этого места. Блять, я не могу доски собирать. Я не, пока не понимаю, что мне надо. Блин, вот здесь вот тоже большая какая-то ребха. Акула. Бля, интересно, я если могу акулу собрать? У, жаль, нет, не могу. Попытаться стоило. Но ночью плаву здесь точно опасно, это сто Ну пойдем продавай, продавать, продавать Я сейчас к хики чтение прочитано выбрано для чтения вы читаете как вы читаете когда каратаете время а как коротать время ладно допустим два кальмара один черный гупер да это я помню блин ночью куда-то идти плыть пока не сильно горю желанием Сейчас на сон это коротать время. А, я тут нашел себе одну княженцу. Посмотри, может пригодится. Торговец рыбы достает из-под прилавка помятую книгу с размокшей обложкой, на которой вы замечаете пару прилипших блестящих чешук. Так, это у нас стоит по 16 долларов. Это копейки. А ты 60 долларов. блять, скат, если бы я тебя мог две штуки поймать, то у меня бы всего две штуки бы и влезло. Ну, просто чисто фактически один сюда, один сюда, и все, больше бы ничего не влезло. А так неплохо, неплохо, блин. Так, а так времени идет, вообще отлично. А, я же ничего собрать не могу, блядь, даже. Ну, что тогда могу сказать? Мне, надо сеть нужна или что? Наверное, мне вот эта штука нужна. Ну, просто чисто фактически... Мне, получается, больше ничего не надо. Так, мой трюм. Ну, трюм-то это понятно. Каюта. О, на 4%. Пойма на 60 долларов, 70 сантиметров, удочка, сеть, ловушка, мутации. О, блядь, тут еще и мутации. Сколько всего. В общем... А на этом мы серию, кстати, закончим. Давайте сейчас поспим. По вот да, вот на этом мы серию закончим. Понравится? Подпишись на канал, ставь палец вверх, предлагаю игры для обзоров, а также ставь палец вверх. Спасибо за просмотр. Пока.